В чем ваша проблема? Наша автомобильная компания – самая технологичная в мире. Мы используем множество цифровых технологий. Но люди покупают у нас все меньше. Мы используем продвинутые информационные системы. Наши поставщики видят, сколько запасов деталей у нас осталось. Наше производство автоматизировано, поэтому мы работаем быстрее и качественнее конкурентов. Наши менеджеры отслеживают состояние оборудования, ход производственного процесса в режиме реального времени с помощью технологий интернет-вещей. Роботы и беспилотные транспортные средства участвуют в работе контейнерных портов и помогают разгружать судно. Чтобы повысить эффективность обучения сотрудников, мы используем дополненную и виртуальную реальность. Среди наших продуктов есть беспилотные автомобили, которые обучаются с помощью нейронных сетей. Для анализа рынка мы используем технологию Big Data. Но все это почему-то не работает. Технологии важны и могут упрощать отдельные процессы. Но они усложняют планирование и не могут заменить грамотно налаженную логистику и управление цепями поставок. Нужно уметь рассчитывать затраты и потенциальные эффекты от их внедрения. Поэтому давайте учиться, как использовать эти технологии на благо цепи поставок. Анимационные ролики «Line and Space».